Всем привет, привет! Всем доброго дня, прекрасного настроения, крепкого, здорового иммунитета вместе с продукцией Вивасан. Итак, вы о ней услышали, вам захотелось ее приобретать, вы еще не зарегистрированы в компании Вивасан, и вам необходимо это сделать. Итак, заходим в интернет, набираем в поисковом окне адрес компании Вивасанин Vivasan, vivasanin.com, поднимем на сайт, нажимаем на кнопочку «Войти», в правом верхнем углу затем нажимаем на кнопку я здесь впервые и создаем учетную запись записываем с вами свои фамилию имя отчество иванов Иван. иванов страна страна находим россию русию вбиваем свой город москва Вам. забиваем свой адрес так, улица например свой почтовый индекс можете любой даже в пите в если честно говоря здесь и телефон свой вот это самое главное телефон и электронная почта если я сейчас в объеме несуществующий телефон несуществующую почту то он меня опять-таки не пропустит дальше но просто дальше на следующей странице вам дано будет дано указание заполнить электронную почту и номер порекомендовавшего вам компанию «Вивасан». Если вы знаете номер этого человека и его почту, то вы все это вбиваете, потом подтверждаете, и у вас выскакивает запись, вы успешно зарегистрированы. Вам на почту приходит номер которым вы в дальнейшем можете пользоваться при заказе товара. Хочу сказать следующее: что если вы регистрируетесь в интернет в компании Виваса, можете не сразу покупать пять наименований, которые необходимо приобрести при регистрации. У вас впереди еще целый месяц, в течение которого вы можете купить единовременно эти пять наименований на любую сумму. Вы можете регистрировать и по телефону, это делается мгновенно, мы это делаем очень часто. То есть вы знаете, да, что можно через телефон точно так же выйти на сайт, точно так же войти в свой интернет-магазин вот и создать учетную запись свою или неважно какого человека. Все, спасибо, будут вопросы, задавайте. Вопросы есть. Какие? А, ну Вопрос первый. Вот все люди, которые привыкли регистрироваться в офлайн, они понимают, да, что если я прихожу на склад и хочу зарегистрироваться, мне нужно сразу купить 5 продуктов да, на, на сайте интернет-магазина, который и регистрирует и в интернет-магазины, и в компании. Я регистрируюсь абсолютно бесплатно, и в течение месяца да, я могу, проконсультировавшись с человеком, который меня пригласил, подобрать вот эти пять продуктов и ненавременно их купить. Я правильно же понял, да? Совершенно правильно, совершенно правильно, да. Вот. И пока я не куплю эти пять продуктов, я еще как бы не являюсь, я зарегистрировался в компании, но я еще не активировал свой номер. Да, да. Совершенно да. правильно, да. То есть вы не имеете права покупать еще по дистрибьюторским ценам, они у вас просто не выскочат там. Просто прошел, бесплатно зарегистрировался, и да. месяц у меня на раскачку, на обдумывание, на консультации, и потом я формирую единовременный заказ из пяти продуктов, заказываю его, получаю и становлюсь уже полноценным членом компании с подтвержденным номером, со скидками, с кэшбэком и так далее. Да? Совершенно правильно, да, то совершенно то ну, все очень быстро, все очень просто, да, и не надо никуда ходить. Нет, нет, да. нет. Вы даже можете зарегистрироваться через интернет, через, интернет, через сайт, да, а прийти Воронеж, на Воронежский склад и, например, купить там продукцию. Это... Да, то есть произойдет переподкрепление, сотрудник склада свяжется с Москвой и переподкрепит вас, зарегистрировавшийся на сайте, перекрепит его к нашему, например, Воронежскому складу. Для правильно. того, чтобы все такие бонусы получать именно на складе. Правильно? Да, правильно.